Вот. И э, мы решили, что раз движение так выросло и расширилось, то надо к этому, на, нам лично предложить руку еще, чтобы оно еще. Дайте во короче. Если хотите, движение захлебнулось, надо его возглавить. И мы, значит, э, э, э, решили представить да. себе, как бы эту песню пароход спели дети разных народов. Сегодня прожал по четверг, вся комната занимает 6,5 часов. Ну, Уйдем старше. отсюда в 4 утра. Ну, вот так ротенько, минут на сорок. Да. Да. И начнем мы с того народа, у которого мы с Валерой прожили большую часть своей создательной жизни. Вы знаете? Че, по-моему, литовский, нет? Нет, нет, нет, Не армянский, только латышский. Правильно, Классно, спасибо, что узнали. Ладно, спасибо. Ладно, И только целю, куда с привоза побежала весь народ, И он последний объяснил, идиот, Они а идут пускли на парах сервисов. Стречал о уплывающий вдаль и столов. Народ. О, швит. О, швит. По а слава, слава, слава народ, Ощип, Ощип. Всем ваньйские. Да мы интересные слова вы по бассейну сын и он идет. О бары, сытые жели мары и гори. Пора куда ид ⁇ т Я что ты тоже будешь на этом партнере. Я сразу пошел в трюм, открыл нахрен всяким домом. Потом я сиганул за борт, и Сашенька вершел в Марсель. И только твой женион, покачивающийся в мутных батоксины, говорил нам о том лете, когда мы были счастливы, уманы. В бузуке кидала Держись, заплывай, заплывай держись, Советская земля. добрый утром, любимая, ты моя, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях светишься со мною? Вот что происходит ко мне, мой старый друг. Само по себе Сам да, самолет меня возьми На усталость мне Пожалуйся На плече мою смирь Руку дай Садя по лесенке На другом краю земли э, где? В Цитата В принципе верно по содержанию, но В гнезде, В гнезде. Ходят к муру Крой суровый, тишиной обряд У высоких, велика по муру Часовые родины стоят Они, ребята, точенные тела Поставлены когда-то, а смена не пришла приводил, и все бендюжники вставали, Когда в он ходил по Сидит море за бульваром, Как штана городом свинел наш Константин. Показайте меня. Uh oh Сегодня одни Да не надо докладывать сразу Вот варенье присядь, отдохни А земля вращается Холодой и не будет без надежды We're Мои Алины, прежние сутроки дня, приглашают годы виды на экскурсию в меня, А где тут я, где...